Всем привет! Сегодня мы будем готовить вот такое красивое слоеное бездрожжевое тесто. Для начала приготовим тесто номер один. Для этого нам понадобится 200 грамм маргарина, либо сливочного масла и около 150 грамм муки. Маргарин не должен быть слишком размягченным. Достаточно того, что под давлением пальцев он будет продавливаться. Итак, добавив нужное количество муки, начинаем формировать шарик. Готовое тесто отложим в сторонку, в холодильник убирать его не нужно. Для того, чтобы сделать тесто номер два, разбиваем одно яйцо, добавляем к нему 200 мл воды, 1 чайную ложку соли и пол чайной ложки уксуса, либо лимонной кислоты. Всё хорошенько перемешиваем постепенно добавляем муку замешиваем тесто муки у меня ушло около 350 грамм В конечном итоге должно получиться мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт. В середину кладем тесто номер один и сворачиваем конвертиком, как показано на видео. Получившийся конвертик убираем в холодильник на полчаса швом к низу. При этом пакетом накрывать тесто не нужно отдохнувшее тесто также кладем швом к низу и начинаем аккуратно раскатывать в тонкий пласт Снова сворачиваем его в конверт и убираем в холодильник на полчаса. Также швом к низу. Снова начинаем раскатывать. Сворачиваем в конверт и в последний раз убираем в холодильник на полчаса. Теперь можно посмотреть, что у нас получилось. Готовое тесто можно использовать сразу же, а можно заморозить и использовать позже.